Едет одна девушка в купе, разделась, ложится спать. Вдруг неожиданно к ней небу заходит грузин. Она так одну ножку прикрыла, лежит, смотрит, а он раздевается, волосатый весь. Она, какой же вы волосатый, у меня ж мурашки по коже пошли. Грузин, ничего не отвечая, ложится спать. На следующее утро она ему говорит... Я думала, вы ко мне приставать будете, а Грузин говорит, девушка, у меня пятнадцать раз сифилис, восемнадцать раз гонорея, а вы мне тут еще со своими мурашками по коже».